всем добрый вечер участникам зум-конференции на канале творческое пчеловодство продолжаем нашу презентацию и только что позвонили организаторы Харьковские, касается Украины чисто. 20-21 февраля, ну по всей видимости, стадион «Локомотив» традиционно, как и обычно, там проводится ярмарка-выставка. В этом году также планируют. Кому интересно, кто решится поучаствовать, пожалуйста. Я тоже говорю желанием, скорее всего, будем. Итак, остановились мы в прошлый раз на этой картинке. Вкратце, что это за обзор. Была семья, одна, вернее, один стояк, двухматочный. Затем где-то через 50 дней я формирую рядом двухматочный отводок, также через разделительную решетку. Две матки родные работали с весны в старте, поэтому никаких примеряющих факторов включается в работу сразу с первого дня формирования. На момент, вернее, перед тем, как формировать этот двухматочный отводок рядом, в этой семье было... Около 25 рамок разного возрастного расплода. Рамка моя, сразу не пугайтесь, я то до данный прикинут слишком много. У меня рамка на 100 мм короче стандартной и 230 мм. Великопольская, в принципе, где-то там, плюс-минус. Если точнее, островская чему я это говорю? Имея такой запас разного возрастного расплода в этом стояке двухматричном, при формировании отводка, я спокойно жертвую сюда целый корпус печатного расплода. Понятно, какой это будет мощный старт в лице этого отводка, при наличии такого старта печатного расплода, будет выходить молодая пчела. Плюс еще стряху где-то рамки 3 молодой пчелы. В отводок дается перговая рамка и. Медовый запас. Часто спрашивают, куда вы деваете. Вот стартуете нижний корпус у вас полностью медовый с весны. И килограмм по 20, там, а то и больше. Куда деваете вы, оставшись старыми? Ну, по прошлому году, я думаю, вопросов станет меньше. Судя по тому, что отдали все запасы, еще не хватало. Поэтому все запасы прошлогоднего меда, который остался, как находка для этого отводка. Потому что здесь не будет летной пчелы, и нужен корм, и молодые матки. Поэтому сюда перга и оставшийся корма. Безматочный отводок обгуливает три матки. Три матки. Вот сколько корпусов, у кого полукорпуса, была и у меня система такая, Сейчас возвращаюсь снова к ней. На полукорпусах там где-то 6. Семья хорошая. На 6 корпусов разделяю поровну расплод, разворачиваю в шахматном порядке и через глухую перегородку, пленку, либо сетку обгулю, сколько получается. Минимум 50% маток губится. Затем, как ими распорядиться, уже каждый пчеловод будет смотреть по ситуации. То есть вот такой старт, весной. Это перед акацией. Если я собираю маточное молочко, отдельно буду говорить, потому что мало кого эта технология привлекает, так редкий, редких по направлению пчеловодов, в основном будут ставку делать и спрашивать по тому, как организовать сбор меда. Вот в такой теме. Будет все рисоваться на доске, потому что так вот стрелка я не покажу все. Есть серьезные нюансы. Ну и дальше смотрим, как выглядит эта картина. На конец сезона. Так, почему-то. Вот смотрите, как на конец сезона с обгуленными матками, Обгулялось три матки, допустим. Есть в каких-то семьях обгулялась одна. Если обгулялась в какой-то семье три, а где-то одна, забираю третью, многовато. Во-первых, тянуть расплодом, вернее, кормилицами три матки. И сила семьи еще может быть недостаточной. Поэтому одну матку отдаю на двух на ту семью, где гулялась одна, и вся пасека снова работает в двухматочном режиме, как и стартовала. Что с этой семьей в лице двухматочного отводка на старой матке? Она набирает хорошую силу, эта семья, где-то за целый месяц при таком старте и при, таком, при такой комплектации расплодом печатным и помощью молодой пчелой и две матки, в этой семье где-то через месяц уже будет стоять третий корпус. Я на одном корпусе делаю отводок в стороне, отводок из отводка, а эта семья у меня работает, или же как донор расплода для будущих, будущего медовика в лице молодых маток. Или же запускаю ее на маточное молочко. Одну матку оставляю, разделительная решетка, и вверху воспитательное деление для маточного молочка. Но это все чисто специфика. Так, ну и само сердце изоляции матки. Эта презентация называется технология изолирования матки, а никак я не увяжу это с изоляцией. Все вокруг да около. Как, как помещается матка в изолятор? Ну, там разные приспособления делают, и закрылышки берут, и, и специальные такие и щипчики деревянные, и картонные. Ну, я не вижу абсолютно никаких проблем. Ну, так, за что поймал, и за то и посадил. Лапки, закрылышка. Главное, чтобы за брюшко не брать, за, за тельцы. А все остальное, лапки, крылышки, идет без проблем. Так, срок изоляции принцип изоляции. Будут разными, конечно, по территории одной и тем более, даже в одной широте, а тем более в разной широте. Не может быть готовой технологии. Часто спрашивают, дайте, вот у меня такая-то картина, такая-то по силе семья – Начал развиваться еще с февраля, я говорю, да мы с февраля, мы еще в марте сидим, в ульях не облетались, а вы уже в феврале наращиваете силу, как можно дать вот какие-то рекомендации. Поэтому постоянно говорю, воспринимайте тему как концепцию, главное, увяжите это в логике, логические осознайте, а затем уже можете примиряться к своим возможностям. Какие, возможности, какие варианты изоляции бывают? Долгосрочная, 7-8 месяцев, это с конца лета, вся зима и аж до самого облета, и кратковременная. Многие пчеловоды, кто уже обратил свои взоры на эту тему, на изоляцию, понял, что есть смысл, есть эффективность во многих направлениях и роение, и борьба с клещом. По взятку тоже можно определиться в сторону увеличения. Поэтому на зиму не рискует оставлять маток в изолятор. Поэтому есть такая кратковременная изоляция. Два месяца, чисто на осень. Все мы знаем, что осенний расплод не очень-то желателен в семьях, потому что это тот же тоже выращивание клеща. И выпускаем маток в, осень, в зиму, после двухмесячной где-то изоляции. Хотя в этом случае может быть подводный камень в каком плане? В том, что матка, выпущенная с изолятора, если попадет в возвратное тепло, чревато тем, что ее и до середины зимы бывает не остановишь. Особенно, когда вот такие вот затяжные окна-оттепели. У нас вот только зима начинается. А до этого даже расплод в некоторых семьях, кто в свободном перемещении держит, есть и расплод. Так что смотрите, насколько будет у вас увязано вот ваше понятие, в логику, в вашу такую вот харизму, хладнокровие. Сможете на целую зиму закрывать. Но в зиму бывает пропадает матки. Перед этим я показывал, почему перемещение клуба, оставляя широкие гнезда, клуб сбивается в одну сторону, бросает матку, понятно, застывает, все, матка пропала. Именно пропажа маток в зиму и настораживает пчеловодов рисковать зимовать всю зиму маток в изоляторах. Ну ничего, практика покажет дальше, какой выбрать лучший способ и вот смотрите есть тема вывод маток дублеров первые годы когда я начал заниматься изоляцией маток ну понятно селекция была не особо так как получалось и первый раз первые годы помещая матку в изолятор понятно что мы создали ситуацию искусственную ситуацию тихой смерти. Матка перемещалась по сотам, распространяла вещество, пчела слизывала, присутствие матки было э, понятно на лицо, и вдруг мы помещаем ее в изолятор. Мы ограничили контакт пчелы с маткой, то есть слизовое вещество. Остался единственный способ восприятия через запах феромона, но не у всех маток он... Высокоактивный. Почему и семьи закладывают маточники тихой смены, когда слабо ощущают матку? Как бы мы ни калечили ее, пчеловоды часто прибегают к, этой, к этим увечьям маток, чтобы заложили тихую, маточники тихо Ну, не тут-то было. Матки как работали, так и работают. А вот если какая-то проблема с яичниками, с активностью яичника, то есть репродуктивная ее прямая обязанность, значит, соответственно, феромон будет менее активный. Вот тут, пожалуйста, как раз и показала изоляция маток, только поместили. Если какие-то проблемы, какая-то, может, там, ну, мало ли, скрытая патология, или матка на пределе, на следующий год она покажет свои негативные возможности, обязательно подтянут свещевые маточники первые годы было где-то до 90% семей при изоляции в июле-августе месяце семьи тянулись вещевые маточники. Паника. Сразу первое, что это паника. Не сработало, нежелательно. А если еще понадеялись, вот бывают такие пчеловоды, матку в изоляторы все, тема закрыта, значит, думают, на этом все закончилось. Вывели матку. Хорошо, если она облетелась а может и не облететься, и та пропадает в изоляторе, и это не облетелось. Ну, понятно, все, все шишки на, на технологов. Оказалось, не тут-то было, и не совсем это негатив. Мы из этого негатива сделали очень хороший позитив, хороший плюс. Матки-дублеры. посмотрите смотрите, маточник, открытый маточник, всего два дня. Маточнику, семье воспитательницы К этому нужно готовить. Кто серьезно освоит тему, я на доске, закончу презентацию эту, я на доске покажу, как что происходит в семье и какие были и какие существуют в промышленных пасеках и у матководных хозяйствах, какие существуют специализированные технологии по изоляции территории. Сейчас мы знаем. Ну, в общем, 25 километров нереально создать зону, где бы было изолирована территория по обгулу племенных маток. То есть держать селекционное это ядро племенное. В последнее время стали применять островные матки. Да, хорошая тема, потому что матки вблизи водоемов никуда за водоем, то есть на, на воду не идут обгулится на территории пасеки. Все знают, пчеловоды, что матка последняя спаривается с последним трутнем, падает на траву. Поэтому они вблизи водоемов и не спариваются. И вот на момент помещения маточника открытого в семью, в любую, если они уже селекционированы, ставим в семью, матка закрыта в изоляторе. Через 6 дней, оставлю через 6 дней, Семьи-воспитательницы к этому готовы уже дать маточники первые свои первые два дня. И дает открытый маточник. Масса молодой пчелы-кормилицы и ни одной личинки, которую нужно кормить маточным молочком. Это можно раздать по семьям семье по породистым. Если пасека селекционирована без проблем, они выведут эту матку каждую в своей семье при наличии изолированной основной плотной матки в изоляторе. И только если маточник выходит при изоляции. Смотрите, в присутствии плотной матки в изоляторе матки, матку воспитают, дадут выйти, но обгуляться могут не дать. Очень редкий случай, когда дают ей обгуляться. Поэтому только маточник на выходе. Я разграничиваю наглухо в изоляторе основную матку, а это обгуливается, и затем, помещаю в изолятор, тоже идут две матки в зиму. Две матки изолированные идут в зиму. Вот откуда резерв маток, пожалуйста. Из минуса появления свящевых маточников сделали хороший плюс. Этот плюс можно контролировать. Не просто свящевая где-то в нежелательной, возможно, семье, а проконтролировать ее даже семьями воспитателей. Так что приятное с полезным. Ну и сейчас мы перейдем к той теме, которая чаще всего встречается у пчеловодов, начинающих изоляцию маток. Какие изоляторы, как для такой системы, как для той системы, где размещать эти изоляторы. В 2007 году очень часто мне забрасывали камень такой, что я позиционирую и рекламирую изолятор хмары. Этот формат для того, чтобы. Ну, в общем, что-то я от этого не. Ну, ничего подобного. Кто следит за моим каналом, знает и, и наблюдает, какие разновидности изоляторов я постоянно показываю из таких вот ходовых. Так, я проскочил, да? Ну, вот. Помещается матка вот в августе месяце, в начале августа, 20 даже в июле, 20 июля число. Помещается между открытым расплодом. Для чего? Для того, чтобы присутствие матки в открытом расплоде, в зоне открытого расплода, меньше настроения было у пчелы, потянуть с вещевой маточкой. Так. И вот насчет форматов изолятора. Да, конечно, изолятор хмары. Вроде как такая первая ласточка Петра Яковлевича. Но в 2007 году я выдаю статью изоляции, не изоляции маток, сейчас скажу, изоляция против химии, по-моему, или время новых технологий, 2007 или 2008. И в конце статьи написал такую фразу. Конечно, Петру Яковлевичу не понравилось, но деваться некуда, ему пришлось признать. Со временем пчеловоды будут создавать форматы изоляторов, такие, какие для них будут удобны. Согласно конструкции ульев, специфики и производства и направления, где и как они работают, кормовая база, цели и так далее. И смотрим, как, как выглядит в практике эта разновидность. Это то, с чего я начинал. Самый первый изолятор, где-то около 100 штук, разделительная решетка. Пасека была уже сотни-полторы. Желание было, конечно, поделать на всю пасеку, но придавила жаба разделительные решетки портить, поэтому сделал минимум. Перед этим апробация была в клеточках, пересылочных клеточках, не получилось, много маток пропала. Логика подсказала, что должен быть постоянный контакт пчелы с маткой. И вот пришел к такому выводу. Первые, где-то конец 90-х, первая ласточка, 10 семей, на такое количество не страшно было, даже если пропадут матки, выжила из 10 восемь 8, причем просидели 8 месяцев. Все, тема пошла. Самое главное, и всех сбивает вот, правильно, с мыслей, то, что ну, как матка может просидеть такое, такой период в заточении, как же она будет питаться, потому что и наука утверждала раньше, что матка питается зимой самостоятельно, а только летом свиток кормит. Оказывается, ничего подобного. Изолятор доказал абсолютно обратное, вернее, он уточнил и поставил точку на том, что матка, как только положила первое, плодная матка, первое яйцо у нее формируется свита раз и на всю оставшуюся жизнь до последних ее дней. Только летом кормят маточным молочком для того, чтобы она Откладывала яйца непрерывно, а зимой пчелы переводят ее на абсолютно новое качество корма для того, чтобы она не откладывала яйца. Не матка решает, когда ее откладывать, когда ее не откладывать. Поэтому такой был изолятор у меня первый. Вот с этой стороны стрелка леток, клуб формировался внизу, и я от стенки на проволочке этот изолятор помещал, поднимался вверх, соответственно, был в зоне захвата. Но когда клуб уже в процессе зимовки шел к задней стенке по улочкам, здесь была проблема. Это тот подводный камень, с которым нужно было мне как-то бороться. А бороться было очень просто. Приоткрываю сверху холстик, беру за проволочку и тяну его в клубу. Понятно, постоянно наблюдал. Ну, в общем, лиха до начала, все. Техника, технология пошла. Но это я показываю, как оно было, как я передвигал. И уже в 2005 году Петр Яковлевич, первая статья в украинском пасечнике, вышел со своим предложением как биолог и как инженер, конструктор этого изолятора. Поддержал я Петра Яковлевича, его формат оставил свой в своей стороне, потому что нужно было нам совместно пробивать эту тему. Противостояние было, ну, кошмарное. Вся наука против, пчеловоды, в том числе, и мы вдвоем вот этом научно-практическом там деме в Симферополе первая лекция. Мы вышли, познакомился я впервые с мире с Михаилом Ивановичем Милениным. Поддержали мы Хмару. Он тогда еще сказал, что Хмаре нужно было, нужно отдать должное только за то, что он это просто озвучил и понял эту волну. А он занимался Миленин еще раньше. Наверное, лет 30, как минимум, уже занимается, если не больше. Ну и смотрим. Понятно, широкоформатный, междурамочный, в зоне матка в зоне захвата клуба в любом положении, где бы она ни была. Но каждый формат изолятора, и сразу повторюсь, ни один формат изолятора, который я буду сейчас показывать, который вы знаете, видели, ни один из изоляторов не является каким-то приоритетным, это всего лишь инструмент технологии. Каждый пчеловод выберет для себя приемлемую для него конфигурацию. треугольник, квадрат, круглый, параллелограмм, параллелепипед, что угодно. Ну и ясно, что тут хорошо видно, как клуб перемещается, что матка будет постоянно в зоне захвата. И очень часто после первые ролики пчеловоды наблюдали и видели вот эту планочку посередине, посередине изолятора для двухматочного, для двухматочного содержания. Хорошо, я сразу подхватил эту тему двухматочного содержания, то есть в изоляции изолированные, и в одном изоляторе, в одной улочке. Хорошо было первые годы, как-то получалось стабильнее, уходила температура в осень. По последнему типу я помещал матку в нижнюю часть, вверху была своя матка, в нижнюю часть подселял другую. И вмазывал туда ложку меда для того, чтобы привлечь побольше пчелы. Они ее там ставили на довольствие и хорошо дозимовывали. Но получилось, что вначале было по диагонали, строго по диагонали, строго по диагонали было в этом случае видно, да, вверху планка поднята выше. А когда было по диагонали, то матка в начале зимовки, нормально, да, обе матки в одной температурной зоне находились. Оба феромона пчела ощущала нормально, и они были на довольствии в кормлении. Затем в процессе поедания кормов клуб поднимался вверх, эта матка и оставалась нормальной зоне, температуры, А нижняя матка оставалась в корке клуба, фактически, когда он был по диагонали. И ее просто бросали, потому что матка есть, и все, почему не, не, она не, не привлекала. Поэтому пришлось приспосабливаться. Там дальше будет изолятор модулей. Но чем изолятор хмары, если кто будет начинать, я бы порекомендовал, не позиционируя, не пиаря этот формат. Это хорошая школа. Хорошая школа для того, чтобы пчеловод изначально определился с правильным формированием гнезда в зиму. Потому что матка не определяет центр клуба осенью при формировании зимующего, зимующей семьи. Клуб формирует, где ему удобно. И если рамок будет больше, его перекосит. И широкоформатный изолятор, вот такой, как Марин, он клуб режет пополам. И если он будет еще и на расширенных рамках внизу, клуб собьется к передней стенке. Сзади будет висеть вот эта вот холодная зона. И его перекосит в одну сторону от какой-то там, где будет, ну, последнее тепло, будет солнце. Осеннее. Поэтому всегда... Осенью нужно контролировать расположение изолятора. И вот этот широкоформатный изолятор как раз и был первым таким вот пособием учебным пчеловодом, и в книге я это в первой самой книге творческое пчеловодство подчеркивал, компактность гнезда. Четыре рамки до дана вмещают 15, около 15 килограммов меда, это для сильной семьи даже, для восьмирамочной, тем более, по количеству корма запросто перезимовать. Они его запутают живым одеялом, и там любая ячейка с медом будет доступна. Доступна, никаких крайних рамок, там и десятые, поскольку их человоды комплектуют. Как часто мы постоянно весной эти рамки достаем, они плесневые, холодные, кристаллизованные. А тут все будет использовано до последней ячейки. Конечно, все не поедается, там на две зимы еще хватит. Ну и дальше пошли уже специфические изоляторы. Изолятор-модуль. Как он появился, как он родился? Для двух маток. Для того, чтобы две матки попали если в одной улочке зимовать, и две матки попадали в одну температурную зону, нужно было разрезать сначала его по диагонали, этот изолятор хмары, и затем вырезать еще один треугольник в этом изоляторе. Вначале они находятся через медовую рамку в семье, перед холодами стыкуются в модуль и в одну улочку. То есть цель я преследовал для чего? в одной улочке две матки стараться зимовать, для того, чтобы уйти от расширенного гнезда. Потому что бывает, два изолятора через медовую рамку все равно косит, и какой-то изолятор остается брошенный. Поэтому вот пришел к этому формату. Ну, пока лет пять я играю с ним. Пока работает рекомендовать, кто хочет может пробовать а так чтобы сразу дать на на массовое применение каждый будет смотреть по по своей сообразительности так ну и если украинский улей изолятор хмары можно перевернуть по всей длине на попа его размер 24 240 миллиметров на 360 он хорошо вписывается. Вот, пожалуйста, украинская рамка, вот видно, да, перевернутая. Или Додановская. Хорошо вмещается и захватывает. В последнее время широко пчелоды используют врезной формат, врезной вариант. Ну, изолятор модуль тоже самое. Это тоже изолятор хмары, разрезанный по диагонали на два треугольника, на две косынки разворачиваются. В последнее время более такой формат изолятора приемлемый. Почему? Потому что хорошо попадает в клуб. Вот видно, да? Если даже без модуля. Матка всегда попадает в зону захвата клубом. Клуб маловатый, правда, Ну ничего. Так нарисовали. Так, Рутовская система. Если два корпуса то же самое, как и в, этой, в украинской системе, то же самое. Если пчеловоды зимуют на двух корпусах, пожалуйста, переворачивайте его вертикально. Клуб сформируется в первом корпусе. В первом корпусе пчеловода должен оставить в два раза меньше рамок, чем вверху, там, где кормовые, и клуб захватывает нижний корпус с рамками, то есть рамки нижнего корпуса, и изолятор будет как мостик для перемещения и как салазки вверх в этот медовый корпус. Поэтому так вот переворачивать его вертикально сразу дает возможность и уцепиться за верхний корпус. Так, Ну и понятно, что косынка тоже вписывается в эту рутовскую систему, перевернутая вертикально последнее время пчеловоды часто пользуются полурамками. Полурамки, альпийская система, ну, в общем, укороченная по высоте и множество этих надставок в активный период. Какие форматы изоляторов? Ну, широкоформатные и больших объемов. Понятно, что они первые пишутся в эту тему. Почему? Потому что, если и будет зимовать семья на двух корпусах, в верхнем размещать, обязательно в верхнем, кормовом. Внизу клуб формируется, здесь какая-то часть кормов. И поедая перемещается вверх, матка постоянно в зоне захвата клуба. То есть здесь очень просто, все понятно. Теперь такие вот форматы еще бывают. Полу, половинчатый изолятор. Как размещать? В этом случае. Ну, рискованно. Вверху, внизу можно потерять матку во второй половине зимушки поместить в верхнем корпусе, если семейка послабее или еще бывает внизу, ставит корпус третий, сформируется внизу в первой половине зимы, может, матка поимуть. Поэтому такой формат, ну просто так, как, как для того, чтобы показать, бывают и такие. А вот формат Михаила Ивановича Миленина. Но я надеюсь, что он не будет на меня сердиться, что я пропиарю его формат. Довольно удачно сейчас его используют. И причем в любых системах ульев и на любую рамку. Но где врезной Подчеркну врезной. Если перед этим, я показывал, все были междурамочные, то этот изолятор в основном и строго врезной. Где размещать врезной изолятор малого формата? Вот такой. Бывает ну, меньше, длиннее, но ну, сам факт его компактности. Если разместить в верхнем корпусе медового. Как было из половинчатым, то в первой половине зимовки, когда клуб сформируется внизу, может матка погибнуть. Если сформировать, если опустить его внизу, да, в начале зимы матка захватит, клуб захватит матку. Но во второй половине зимовки этот изолятор может остаться. Вне зоны захвата клуба. Поэтому если бы это была цельная рамка, цель размещают по середине. А в этом варианте полурамок размещать под верхним бруском нижнего корпуса, вот тогда может быть захват клубом полностью этого изолятора с маткой. И желательно надрамочного пространства, чтобы не было, вот при малоформатных изоляторах, когда они врезные, строго ограниченное перемещение, ну, нахождение его в центре. И тут уже это не изолятор хмары, где будет матка бегать за клубом. А если будет большое надрамочное пространство, и во второй половине зимы клуб поднимется под брусок верхний, да еще и соберется вверху, над брусками, то изолятор может быть брошен. Поэтому в этот момент нужно и нюанс учитывать. Ничего сложного, все понятно, все эти форматы, какие есть, каждый, осознав эту тему вообще, сможет выбрать. Это так самые такие ходовые. Есть квадратные врезные тоже такие вот вижу вот последнее время используют. Ну то есть это всего лишь инструмент. Каждый пчеловод выберет себе конфигурацию по желанию, так что больше упишется в его конструкцию. Ну и дальше объединение этапы объединения на нескольких маток сборной отводки если кто планирует держать по несколько маток. Есть свободные там банк маток. Вот таким образом. Отводочки – это матки те, которые я забираю у двухматочных медовиков. Они свое дело сделали. Уже на последнем взятке матка вторая там не нужна. Просто неудобство обслуживания семей. И плюс еще вторую матку могут убрать. Поэтому с целью сохранения вторых маток я создаю такие вот сборные отводки для хранения либо отдельно их, либо затем по рамочке подставляю зимой для зимовки уже, возвращаю в принципе назад, для зимовки двух маток в одном зимующем клубе. И таких маток бывает тут, это модули, четыре матки в одном, в одном таком сборном отводке. В последнее время все чаще я вижу, сбрасывают инкубатор маточный, то есть такой изолятор круглый, 16 маток с одной стороны, 16 с другой, без маточный отводок, и говорят, что зимуют удачно, плодные матки. Поэтому ну, технологии, наука на месте не стоит. Если этот вариант работает, значит проблема с дополнительными матками весной пчеловоду для двухматочного старта, я просто не вижу. Либо зимовать, две матки в одном клубе в изоляторах, либо зимовать через перегородку глухую в лежаках или вертикально, неважно как. Можно изолированные, можно не изолированные. Весь, вся ставка, весь акцент, вся цель делается на весенний старт двух маток. Перезимовать это, – это просто так как выход, как варианты сохранения маток в зиму. Ну, вот эти семьи, которые сборные отводки, которые объединяют. Так, отрицательные стороны. Не все так хорошо, конечно, в технологии. Должны быть и какие-то минуса. Вот какие отрицательные стороны мы... Можем наблюдать, вернее, то, что я с чем я сталкивался. Причина появления свещевых маточников, это, я говорю, ситуация тихой смены. Закрыли матку в изолятор, все, ограничили восприятие через слизывание вещества, пчела может заложить свещевые маточники. Но сегодня на 35, 40 семей изолированных, ущенных в зиму, с изолированными матками, там есть 6 или 7, по-моему, трехматочных, где-то 4 одиночки, а то основная масса, по-моему, четверть семей, 25 штук, все двухматочные. Ну и вот такой вариант, как я вам показываю, причина появления свечевых маточников. Мы из минуса сделали плюс в виде маток-дублеров. Какой выход, если пчеловод не планирует вывести матку дублера, значит закрыли матку в изолятор, через неделю все маточники удалили, и все, остается одна матка, плодная в улье, и до самой весны, или же выпускать перед зимой. Но проблема поиска маток, конечно же, как только где откроешь рот за изолятор, только как искать, а как искать, а если их... 200, а если их очень много, как искать? Ну, как искать? Я, например, один работаю на пасеке, 100 семей под конец сезона, не считая разных маток, там, у таких где-то на одной, ну, в отводках или там в каких-то еще микросемейках, изолировать в течение 10 дней, ну, никаких абсолютно проблем. Одному, абсолютно никаких проблем. Если уже у пчеловода 200-300, понятно, что он не работает ни один. Изоляция маток в основном рекомендуется на последний качки, на последнем медосборе. Очень часто пчеловоды ищут матку для того, чтобы спокойно откачать. Ну, это по старинке так делали. Поэтому как раз на медосборе при наличии максимально большего количества разного разновозрастного расплода матку можно изолировать прикачки. Матку все равно пчеловые, пчелы загоняют в угол. Она природно уже сокращает яйцекладку. Вот в этот момент мы закрываем ее изолятор, никакой резкой. Резкого прекращения яйцекладки нету И все. 8 рамок минимум до дана должно быть разного возрастного. На этот момент, если это под 1 августа. И до 1 апреля 8 месяцев даже больше прекрасно перезимуют эти, эти пчелы, потому что они не видели абсолютно никаких факторов износа. Перед этим я показывал. Так. Ну и понятно, какие еще могут быть. Ограниченная расплодная гнездо. разделительная решетка, все. В одном корпусе расплодное гнездо. Не бегать по всем этим корпусам. Значит, на последнем взятке желательно Ограничивают разделительные решетки. То ли в лежаках, то ли еще где-то. Ну, какой-то другой системы. Мечене маток. Понятно, помогает, конечно. Нюансы поиска маток. Очень часто, если это последний взяток, все залито медом, и даже растворный рам, и даже и открытый раствор бывает, яйца заливают. Человод при поиске маток до посинения – три там четыре рамки расплода открытого и он будет их гонять эти рамки до самого вечера искать именно здесь матку, на этом расплоде открытом потому что везде все говорят и все пишут что матка на открытом расплоде последний взяток ничего подобного матку открывайте последние рамки бывает даже на стенке сидит на последних рамках справа или слева вот там ну, в общем вот эти нюансы те которые помогают поисках маток. Сейчас есть ловушки. Выманивают на чужую матку. Свою помещают там перед вечером и заманивают. Ну, это такая. Либо из области фантастики. Но говорят, что есть. Где-то и Ну и дальше. Подводные камни. Очень интересная ситуация. В конце лета, если в семье не было расплода, более трех недель. Вот бывает такая картина. Три недели нет расплода более трех недель, а рубеж появления трутовки после четырех недель. То есть 30 дней – это как раз э, вот линия разграничения. До 30 дней нормально, без маточного вещества пчела выдерживает, трутовка не появляется, уже нужен маточный феромон. Никакой открытый расплод не спасет. Кормление маточным молочком очень часто можно слышать. Все равно трутовка появится. Поэтому если матка обгулялась, долго не было матки, более трех недель, до месяца, и только матка обгулялась, молодая, бывает сразу помещают в изолятор, и на этом вроде бы сезон закончится, Появится трутовка. Ни в коем случае не закрывайте вот на вот этом вот рубеже 30 дней. Дайте ей посеять. Вот если тихая смена была, тихая смена вела семью старая матка, все были группы пчел, все группы были расплода, и вот они поменяли в конце августа допустим, или, или в, первых, в начале августа. Поменяли матку, она только обгулялась, а старую убрали. Вот тут можно изолировать сразу и до самой весны, потому что есть все условия для нормальной физиологии пчелы перезимовать до весны. Сделала это все старая пчела. Ну и какие еще бывают нюансы? Весной не затягивать с выпуском маток. Сейчас очень часто активность бывает ну, довольно-таки ранняя. И в марте месяце, но ну, у нас, если это было раньше, к концу марта, 1 апреля, то сейчас намного раньше, в середине марта, в начале марта. И бывает активность такие хорошие, очистительные облет. И матки южной породы в основном могут в изоляторе уже там нагородить такое, если просто расплод мостики там будет расплод не страшно. Но бывает, появляются даже маточники. Если матка молодая выйдет, понятно, что она может убить старшую матку, то есть и матку. Поэтому следить за этим и знать, вот эти вот подводные камни. Ну и... Как мы поступим сейчас насчет вопросов? Или же мне прогнать по слайдам всю презентацию? Мы ее разбили аж на три зума по слайдам. Или ограничимся сегодня вопросами, потому что уже прослушали. Лимит времени у нас есть. Я проплатил деньги на безлимит, так что мы сейчас можем общаться, не оглядываясь на циферблат на часы. Так что есть возможность позадавать вопросы, есть возможность даже прокатать все эти слайды. Кто запомнит, на каком слайде остановиться, значит, будут вопросы. Или же оставим на следующий зум. Я следующий зум хочу провести. На этой неделе в четверг. В такое же время, 8.20.00. Раз появилась возможность без лимита, значит, можно будет расширить формат общения по, по тематике. Ну и по желанию, конечно, аудитории. Будет ли интерес? И сейчас по вопросам. На чем мы остановимся? Какие будут предложения? Давайте сигнал, будем слушать. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый вечер. Да, Владимир. Владимир Иванович, слушайте, задать вопрос. И для аудитории будет интересно, и для нас, как нам проплатить безлимит, чтобы это делали не вы, а делали все-таки мы. Это вы стараетесь для нас. Там, я так понимаю, совсем все просто, поэтому вы нам это расскажите. Всем будет интересно, я думаю, большинство будет не против, поэтому давайте. Смотрите, хорошо, если я, то в принципе от помощи не откажусь, но мне, мне единственное будет дискомфортно, я себя буду чувствовать, когда этот ролик будет размещен еще и для просмотра в YouTube, понимаете? Вот сейчас желающие какую-то там, ну, по доллару два, может, да, немного да, для этого. Я сейчас выставлю счет. Хорошо, я на канале дам свой счет и напишу для тех, кто получает, ну, не пользу, пускай будет, а для тех, кому информация помогает в практическом пчеловодстве, Пожалуйста, счет посильно, доллар, если вам, вам это не обременительно финансово, значит, нормально. Да, спасибо, это то, что хотел услышать, мы с вами это <с уже <с обсуждали. Спасибо. Ну, не так, не принципиально. Я не знаю, как будет вообще аудитория к этому относиться. Вообще, моя была идея, я так вот предложил. Ну, получилось, что по по времени.